Всем привет! С вами доктор Вася. Это клан 9СТБ против ТРД. Это вылазка. Сейчас посмотрим результаты. Значит, у нас ВК-3601, КВ-85, 4 штуки, АМХ-12 и МТшка. У них М4А-3Е2, А-43 т 3485 85 2 АМХ, Т-34 и А-20. А, значит, мы будем рашить через а, железку с левой стороны. При этом я поеду через зелень по нулевой линии. Ну вот, немножко перемотаем. Я вам рассказал, что куда ехать. Когда ну, мы поедем. И вот я занимаю позицию. Давайте не буду перематывать, чтобы вам было очень интересно посмотреть. Я оставил АМХ на базе. А, в качестве того, что он АФК. Чтобы они подумали, что он АФК. Он на туре двигается. Заметенный. Кстати, вот это на квадрате А4 Вот я приезжаю, даю свет Видно, здесь все пусто И вижу, что светился Моя идея срабатывает И я начинаю возвращаться обратно Наш IMX даже не стреляет И там пара стоит Такая была задумка ну, естественно, его съедают, но и тем временем мы выигрываем. Смотрите, мы стоим на захват уже. Пошел захват базы. И я залетаю. Тут ему начинает брать базы. Давай, ребята, всплывался. Он пытает дружка. И я как мог сбивал базу. К нам едет тяжик. И рикошет. Три задачи. И опять он сбивает базу. Так великолепно. Наши опять сбивают базу. И мы просто порвали клан. ТРД. Смотрите, мы просто их объехали. И они не успели взять базу. Вот эта тактика была. Сухую порвали клан. А мы не убили у них ни одного игрока, заметьте. Ни одного не убили взяли базу. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. До новых встреч.